Начинаем работу по нашей программе конференции осуществлении инновационной и инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на промышленных предприятиях. Эту конференцию организовывал Союз энергетиков Северо-Запада. И перед началом конференции разрешите для приветственного слова представить слово Президенту Союза энергетики Северо-Запада ТТБ Алексею Прадимович. пожалуйста. Uh, уважаемые коллеги, э, эффективность э, вместе с надежностью и безопасностью является одним из важнейших свойств энергетической отрасли в целом и отдельных энергетических предприятий и систем энергоснабжения потребителей. Задача, безусловно, сложная, непростая, и она решается на этапе научных разработок, на этапе на этапе монтажа и строительства, на этапе эксплуатации и на этапе утилизации. И, следовательно, неизбежно она становится многоэтапной и понятным становится то, что решить эту проблему единовременно, быстро не представляется возможным. Это сложный во времени процесс, который необходимо решать. Само собой, разумеется, большое число факторов, от которых зависит решение этой проблемы, заставляет адекватным образом и на каждом этапе принимать то или иное решение. Я надеюсь, что конференция, на которую мы собрались, позволит нам сориентироваться в том положении, в котором мы сейчас находимся и принять решение а, о том, а, как решать эту проблему дальше. Я хотел бы пожелать участникам конференции а, успешного а, а, проведения этой конференции, с тем, чтобы был какой-то осязаемый результат а, в этой нашей деятельности. Ну и в заключение хотел бы а, отметить следующее, что эта конференция проводится ежегодно, проводится она объединением энергетиков Северо-Запада. Сегодня это объединение вот так называется, объединение энергетиков Северо-Запада. Сегодня проведены целый ряд реорганизационных шагов, они завершились буквально вот на днях, последние шаги. Я хотел бы отметить еще следующее, что, конечно же, большая заслуга в том, что проделана большая работа и реализован реализованы цели, поставленные в организационном плане. Я хотел бы благодарить Елену Васильевну Хвазову за большую проделанную работу. Еще раз я хотел бы пожелать успешной работы на комплекте.